Добрый вечер, друзья. Мы с вами собрались на очередной розыгрыш лотереи. Усилиями Ольги Аразуманян сегодня у нас собралась очередная пятерка претендентов на розыгрыш основной лотереи, где участвуют 12 партнеров фонда. И э, главным призом является 6 тысяч рублей на активацию стратегии 86. То есть простыми словами, активация основной площадки фонда взаимопомощи World Money 1 э, и 4 стола. Итак, долго, чтобы не затягивать, э, перейдем сразу в RunStap. Напомню, независимый, независимый сайт по генерации случайных чисел, где мы будем генерировать число. И сегодня в качестве эксперимента я хочу попросить наших участников мне помочь в розыгрыше. Каким образом? Все на связи, дамы и господа? Я здесь. Еще кто-нибудь здесь? Да, у меня здесь есть, люди, есть. А, да, да. А, смотрите, что? А что мне нужно. А, учитывая тот факт, что у нас пятеро в чате, да, mm. а, на созвоне, а, я хочу сегодня обновить страницу несколько раз. А, соответственно, ну, чтобы сгенерировалось число, каким-то образом. Ну, в зависимости уже от участников лотереи, да, ну и от присутствующих, то есть каждое обновление страницы явно повлияет на то или иное число, которое у нас генерируется далее. Поэтому напишите сейчас в чате число каждый напишите число от 1 до 4, как только дважды повторится одно и то же число, да, ну, допустим, там 4... Да, то, соответственно, столько раз мы обновим э, сайт Транстав для э, генерации числа. Давайте участвуем быстрее, все одновременно. Что нужно сделать? Ольга, от 1 до четырех одно число какое-то. Один, а -а -а. либо 2, либо 3, либо 4. То есть э, напишите в чате. Вот вас пятеро. От 1 до 4 одно число. И, соответственно, как только число повторится, я увижу в чате, соответственно, столько раз будем обновлять э, страницу Рендстаф. Ольга Руслан. Юлия Арсений. Ну хорошо. Вот такое у нас активное участие. Тогда я ускорю процесс, напишу число 3, и, соответственно, принцип понятен. Да? Дважды повторилось 3 часа. Значит, я иду и обновляю страницу Ренстава три раза. Итак, начнем. Раз. Два. 3 идем устанавливаем диапазон от одного до 5 все видно все сделано барабанная дробь сгенерировать ух поздравляем Число номер два. Сегодня победитель в очередном э, четвертом розыгрыше промежуточной лотереи за 100 рублей. И э, этим победителем является Авраскина Елена. Поздравляем! Ура! Поздравляем! Поздравляем! Ура! Итак, поздравляем. Вот, напомню вас, принимайте участие, приглашайте партнеров. Новый чат мы создали законспирировали его теперь только в него могут добавлять значит администраторы чата администраторы чата можно здесь зайти в шапку самого чата и посмотреть четверо людей если есть у кого-то будут команды соответственно кто хочет добавлять партнеров из своей команды пишите мне я вас добавлю как администраторам этого чата, да, чтобы вы могли спокойно, без обращения ко мне добавлять. Естественно, анализируйте людей, что это не какие-то там посторонние люди, а именно партнеры нашего фонда. Приглашайте их к нам. Вообще разыгрывать по 100 рублей 5 человек на каждый день. Это вообще, я считаю, допустимая лотерея. 5 человек по 100 рублей. Даже можно, я думаю, и по несколько раз в день проводить. Давайте быстрее ускорим списки, да, и соответственно продвинемся в розыгрыше лотереи быстрее. Ну, друзья, на этом все. Спасибо за участие в принятии в розыгрыше лотереи. Приходите снова, покупайте билеты. Рад был всех снова видеть. Всем до новых встреч. Пока-пока.